Робототехническую платформу маркер испытали в качестве комплекса ПВО Малой дальности. Российский робототехнический комплекс Маркер, испытанный в качестве комплекса ПВО Малой дальности, продемонстрировал успехи в борьбе с небольшими дронами. Испытания платформы признаны успешными для использования маркера в качестве комплекса ПВО. На него был установлен стрелково-гранатометный модуль РЛС, способный распознавать воздушные цели селом малой площадью рассеивания. В ходе испытаний радар засекал цель, передавал ее координаты на модуль, после чего она уничтожалась огнем штатного пулемета. При этом стрелковый модуль после получения координат цели самостоятельно отслеживал ее с помощью оптики. Подчеркивается, что маркер может обучаться с помощью современных нейросетей и поражать цели еще быстрее. Еще одно испытание прошло на полигоне для стендовой стрельбы, где робот с помощью карабина сбил 80% запущенных тарелочек. Как отметил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров, слова которого приводит РИА Новости, робототехнический комплекс «Маркер» можно использовать в качестве ПВО малой дальности для нейтрализации дронов, в том числе роя беспилотников. О начале испытаний роботизированной платформы «Маркер», созданная совместно Фондом перспективных исследований НПО «Андроидная техника», сообщалась в начале марта 2019 года. Платформа разработана по модульному принципу. Конечной задачей проекта Маркер является создание полностью автономного комплекса, способного самостоятельно выполнять широкий круг задач. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик.